Да. Далеко до России, от этой земли Где зимы не бывает, где воздух, как пламя Где сквозь жаркую мыть, еле виден вдали Апельсиновый сад с золотыми плодами Сады желал Лабада, запоминать не надо отныне и навеки О снах и наяву Среди зеленых веток, среди свинцовых меток В садах джалалабада хожу, дышу, живу. Увидает листва на деревьях в саду, Пересохшие корни цепляют за ноги, я воды принесу. Но сначала найду, кто стреляет отсюда по нашей дороге. Джалалабада Запоминать не надо Отныне и навеки Во снах и наяву Среди зеленых веток Среди свинцовых меток В садах Джалалабада Хожу, дышу, живу Шевельнулась и вскинулась Ветка вдали Успеваю залечь За корнями укрыться Далеко до России